на канале ПИТЕ Горбатфюкс. Дорогие друзья, сегодня у нас урок номер 90 и его тема – фразовый глагол «to take». Дорогие друзья, в этом формате мы с вами отработаем все словосочетания, которые могут быть употребляться с глаголом to take. To take глагол неправильный. У него три формы. To take, брать Это первая форма. Took, брал в прошедшем времени. И третья форма неправильного глагола, taking. То есть три формы. Значит, буквально to take глагол брать переводится взять, относить, отводить или отвозить. Соответственно и в прошедшем может быть времени, в будущем и настоящем. Брал тук, значит, относил тоже тук, отвозил тук и отводил тук. И будущее может быть. Тогда надо использовать элемент will. Она э, отведет, допустим, что-то свою собаку или ребенка в садик. Значит, как мы скажем, she will take. She will take. Она э, отведет или, значит, э, или отвезет, или отнесет что-то куда-то. Итак, первое словосочетание возьмем. Take after. Take after take after. Что он означает? Первое сочетание take after. Он означает буквально походить на. Например, это преступление было похоже на убийство. В прошедшее время было похоже, значит took after. Вот и все. Будет похоже? Will take after. В настоящем времени это преступление значит считаю, будет окончание S у глагола T это, это преступление this prime, this prime takes, takes, after. takes after takes after похоже на убийство второй, второй, э, дальше мы на следующем формате все разберем на конкретных второй примерах следующее возьмем э, словосочетание, словосочетание take off Буквально означает «снимать одежду», «снимать обувь». Может быть, в прошедшем времени, в настоящем, в будущем. Может быть, в отрицании. Она не снимала обувь, она не снимает обувь, она не будет снимать обувь. «Take off» означает «снимать обувь или одежду». Ну, допустим, она снимала обувь, как вы сказали. «She took off» – вот и все. Она будет снимать. «She will take off». Она снимает, she takes off в настоящее Она время. Снимает, Кроме того, take-off, словосочетание фразового глагола take, take может еще утверждаться в другом смысле. Take-off, мы говорим, снимать одежду и обувь, и take-off take буквально означает взлетать, или взлетел, или будет взлетать, самолет. Take-off, take это взлетать, или взлетал, или будет взлетать. Или не будет взлетать. Или, или не взлетал. Все равно используем это или словосочетание. Или take off. Имеется в виду это самолет. Take out. Take out буквально означает брать что-то. Out. Out, out из чего-то. Вынимать. Вынимать что-то из кармана. Вынимать что-то из шкафа. А вынимать что-то из, из, из своей сумки out. или портфеля. Take out. Буквально означает вынимать take из чего-то. Take care, take care, осторожно. Take care, еще бы осторожно take проходили, уже. Есть словосочетание look out. Также переводится в осторожно. Итак, take care осторожно. Осторожно. Take care осторожно. может употребляться осторожно. и в другом значении. Take care of. Позаботься о своем наследстве. Позаботься о своих питомцах, позаботиться о домашних животных и так далее. Take care of. Не забывайте. Take care. Осторожно. Take care of. Позаботиться о чем-то или о ком-то. Take down. Убирать. Не, не буквально убирать в комнате, а убирать что-то. Убрать холодильник, убрать телевизор, убрить свою злую собаку и так далее. Это все take down, take by, take by. Буквально означает брать за рога, например, брать за руку кого-то или э, брать за поводок, если мы хотим, значит, вести куда-то животное. Take by, брать за что-то, взять за что-то. Take part означает принимать участие, принимать участие в каком-то мероприятии. Или принимал участие. Took, под, принимал. Или будет принимать. Will, take, под. Следующее словосочетание. Take place. Иметь место, случаться, происходить. Если в прошедшем времени. Took place. Если в будущем времени. Will, take place. Или если отрицание будет. Will not, take place. Ничего сложного. Take away – следующее это слово сочетание, away, это буквально означает отнять, отобрать означает, отнять, и убрать. И отобрать. Мы говорили, что take down – это убирать что-то, уберите собаку, уберите телевизор там или собаку, холодильник, собаку. или пылесос уберите, и, или уберите руки свои, уберите. это так убирать. А если мы говорим take away, это отобрать, а отнять что-то. Понимаете, да? А Ничего отнять. сложного нет. В следующем формате, дорогие друзья мы, живых живых, друзья, мы отработаем все буквально на живых примерах. Дорогие друзья, в этом формате, как я уже обещал, мы с вами отработаем формате, э, все словосочетания с глаголом take, буквального предложения. Итак, возьмем первое предложение. Это преступление походило на убийство. Это преступление походило на убийство. This crime took after of the murder. This crime took after of the murder. Вы видите, словосочетание took after. Это прошедшее время походило, было похоже. Туф авто. Следующее предложение. Снимай свои туфли. Снимать одежду, обувь. Take off. Время какое? Настоящее. Так и будет. Take off your shoes. Take off your shoes. Лучше, чтобы «Свои» стояла между «take» и «off». «Take» и «off». «She» э, значит «take your off shoes». Но, но для того, чтобы хорошо это запомнить, я специально «take off» этих два слова, словосочетания, взял вместе. Если скажете так, ничего страшного не будет. «Take off your shoes». Снимай свои туфли. Ну вы знаете, что take-off может быть в двух случаях применяться. Если снимать одежду или обувь, или когда взлетает самолет. Итак, следующее предложение. Самолет взлетает каждый день. The plane takes off every day. В настоящее время самолет, он, значит, глаголу take прибавляем в окончание s. The plane. Takes off every day. Еще возьму предложение на закрепление. Вытащи свой карандаш из портфеля. Или книгу вытащи из портфеля. И так далее. Take your out. Take your out. А тут я уже специально свой или ваш ставил между take out чтобы вы запомнили. Take you out, pencil of the bag. Вытащи свой карандаш из портфеля. Take you out. Вытащи. Pencil of the bag. Карандаш из сумки. Следующее предложение. Осторожно. Падает дерево. Take care. Или можно сказать. Look out! Take Это care. то же самое. Take care! Осторожно! The tree. They The, tree The tree is fallen falling down. Падает дерево. The tree is falling down. Следующее словосочетание. Позаботься о своем сыне. Take care of your son. Take care, позаботься of your son, take care. о своем сыне. Позаботься. Уберите свою собаку или убирайте свою собаку. Свою take собак. down your dog. Take down your dog. Take down your dog. Лучше будет, если you скажете, take your down dog. Мой дед принимал участие в параде. Время прошедшее. Дед Грандфазе. Мой дед будет. My Grandfather. Принимал участие. Тупа. Вот и все. Прошедшее время. Тупа. Где... In the, In, the In, the In the parent. In the parent. В параде. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нету. Несколько раз необходимо еще повторить. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Друзья, и, как всегда, мы должны кратко обобщить наш материал. Итак, глагол to take – брать, взять, относить, отвозить, отводить что-то или кого-то. Следующее словосочетание – take after. Take after. Или took after. Или will take after. В зависимости от того, какое время. Походить на. Take off. Take off, снимать обувь или одежду. Take off, снимать обувь или одежду. Take off, взлетать. Если речь идет о самолете. Take off, взлетать. И следующее сочетание. Take out, take out, вынимать. Вынимать из кармана брюк, вынимать из шкафа, вынимать из портфеля и так далее. Take out, вынимать. вынимал? Out. Осторожно. Take care. Take care. Осторожно. Look out. Look out. Тоже осторожно. Позаботиться о чем-то или о ком-то. Take care of. Take care of. Позаботиться о своей собачке, о своем наследстве и так далее. Take care of. Позаботиться о. Take down, take down, убирать что-то. Портфель, сумку, холодильник и так далее. Уберите злую собаку. Take down. Take bow, take by, take by, взять что-то, взять быка за рога. Take by, take by. Или взять за руку, take by. Или взять за поводок, take by. Принимать участие. Take part. Принимал участие. Took part. Буду принимать участие. Will take part. Take part. Принимать участие в художественной самодеятельности. В каком-то чтении. Take part. Принимать участие в диспуте и так далее. Take place. Иметь место. Иметь место. Take place. Take away. Take away. Отнять. Отобрать. Убрать. Дорогие друзья, наш урок на этом завершен. Я желаю вам всем удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, делайте лайки. Всего вам доброго. So long. Пока. Bye.